Тебе надо ловить его, тебе надо его а, бить, понимаешь? А ты его передвигаться пытаешься. А -а -а. Это его задача, наоборот, передвигаться тебя. Это твоя задача ударить и здесь не остаться. Твоя задача дернуть, оттянуться, дернуть, оп, двойку пробить туда. Вот твоя задача. А мне было Конечно. А -а -а. Ну чуть ты крупнее, помедленнее. Пускай бегает молодой, а. Понятно, о чем говорю? Да. Передней рукой раздергиваю, передней рукой одно-два движения. Понимаешь, о чем я говорю? А? Да. Чтобы у тебя паузы бега, особенно при первом движении твоем. Дернул лоб здесь, дернул шел дернул шел, дернул лоб оп, и туда двойку. Повторно, вот ты его, вот это на ногах. Не садись. Держишь, держишь правую ручку, очень хорошо. Дальше переднюю. Поехали. Последний раунд все работаем. На мешках тоже. Время, бокс. А можно все? Еще пару. Ну зайди. Не надо перебивать его, расшить. Проваливай, бьют тебя, проваливай на нога. Ну и что? Проваливай. Молодец, только не, не наклоняйся. Подбери ноги, подбери... Рашид, стоп! Тебя летят кулаки, тебя бьют. Ты Зачем ты начинаешь перебивать, тебя бьют, ты уже опаздываешь. Уходи ногами, пускай он остановится все таки понимаешь? Эпизод закончится. провали его. Он остановится, он не будет 10 метров от тобой бежать. Но собери ноги. У тебя очень широко ноги, тебе тяжело, они разваливают тебя. Собери ноги. Давай. Уходи на нога. И тут двойку надо, провалить двойку. Ай, блин. Я тебе что сказал? Ты начинаешь бить, когда в тебя идут удары. Уходи. Успокойся. Легче. Давай, Саня. Все нормально. Да не бей ты! Не бей, когда ты уходишь! Ты понимаешь или нет? Собрался здесь и уходи на ногах. Вот это мне нужно у тебя. Ты начинаешь в обмен лезть, когда идут удары. Ты его провали. Еще раз, продолжайте. Вот, вот, вот, вот, молодец. Опять, опять, опять. И тут же двойку в него. Молодец. И двигайся влево-вправо. Уже ноги. Молодец, меняй направление. Назад, влево, что только вправо. Соберись. 30 секунд. Ноги уже, Рашид. Вот, вот, умница. Выше нога. ногах. 15 секунд работай. Что случилось? Его проблемы. Другую сторону. Время. Пару моментов было очень неплохо. То есть самое главное, ты не... Спасибо, скажи, дядя. Самое главное, заставить себя... Да, обидно в тебя тут удары кидаю. Понимаешь? И вдруг ты начинаешь... На его удары останавливаясь, начинаешь бить. Все. Ты пропускаешь, ты открываешься. знаешь? Вот твоя задача Тяжелый дядя взрослый. и Дернул, провалил. Двойку. Пошел, пошел, все, вот он ты. Вот здесь. Для этого голеностоп нужен. Понимаешь? Ноги разряжаются, Голеностоп нужно качать. Как мы работали. Как мы качаем голеностоп. Вот это твоя работа. Вот она. Вот здесь. С ударами где-то. Вот здесь висить, вот это вот постоянно у тебя должно быть, оно тебе дает эту работу, ясно? Вот здесь снизу видишь, нет паузы, слабые ноги, местами, понял о чем я тебе говорю, а? Перетерпеть это очень тяжело, когда тебя бьют, перетерпеть, и вот эта группировка твоя, вот здесь ты уходишь, это самое страшное, опасное, когда ты начинаешь, начинает, тебя идет атака, ты выдеру пробьет тебя бьют, и ты начинаешь тянуться руками. Ты априори вот этим движением ты останавливаешься не открываешь голову. Пару раз ты встретил, молодец, банк, кинул. Ну и продолжать движение надо. Мы и учимся самое главное, бить в движении. Понял меня? В движении ты можешь бить, а не только когда остановился. Вот эта работа на отходах и называется.